Здрасте, участники психологического канала Немиркин! Вы когда-нибудь хотели произвести впечатление на свою вторую половинку? Если бы они только увидели некоторые из ваших замечательных качеств, вы могли бы им понравиться. Но как сделать так, чтобы они заметили вас первыми? Вот лишь несколько психологических способов произвести впечатление на своего избранника. Первое – сходите на свидание, повышающее адреналин. В известном исследовании 1973 года, посвященном психологии привлекательности, психологи Дональд Даттон и Артур Арон попросили привлекательную женщину-экспериментатора задать ряд вопросов мужчинам в возрасте от 18 до 35 лет. Экспериментатор показывала каждому испытуемому двусмысленное изображение и просила рассказать историю о том, что может происходить на картинке. При этом половина испытуемых должна была перейти через высокий шаткий мост, а другая половина через устойчивый и низкий мост. В конце анкеты женщина дала каждому мужчине свой номер телефона и сказала, что они могут позвонить ей, если у них возникнут вопросы по поводу исследования. Мужчины на нестабильном, вызывающем адреналин мосту, написали в своей анкете истории, которые включали больше сексуального содержания и образов, чем мужчины на низком мосту. И только два из 16 испытуемых, которые прошли по низкому устойчивому мосту, перезвонили женщине-экспериментатору, в то время как половина из тех, кто перешел по высокому страшному мосту, перезвонили женщине после окончания эксперимента. Исследователи Датон и Аарон предположили, что страшный мост вызвал у испытуемых чувство возбуждения. Испытуемые неправильно интерпретировали это возбуждение как чувство к привлекательной женщине и экспериментатору. Поэтому, если кто-то идет на захватывающее, вызывающее адреналин свидание, он может обратить эти чувства на вас и захотеть добиваться вас больше. Второе. На свидание с кофе заказывайте теплый напиток. По мнению исследователей Лоуренса Э. Уильямса и Джона А. Барга, ощущение физического тепла может стимулировать межличностное тепло. В ходе эксперимента испытуемые держали в руках теплые и холодные напитки, обсуждая другую группу людей. Участники, которые держали холодный напиток, были гораздо более безжалостны и холодны в описании другой группы. Те, кто держал теплый напиток, оценивали других людей как более теплых, считая их более заботливыми и щедрыми. В исследовании говорится, переживание физической температуры само по себе влияет на впечатление человека о других людях и его просоциальное поведение по отношению к ним без осознания этого влияния. Полученные результаты согласуются с новыми знаниями о роли инсулы, как в ощущении физиологического состояния человека, например, температуры кожи, так и в определении благонадежности других людей. Поэтому, когда дело дойдет до выбора первого свидания, пригласите свою вторую половинку в уютное и теплое место. И помните, закажите кофе или какао. Номер три. Купите им подарок, который принадлежит и вам. Итак, вы подумываете о том, чтобы подарить что-то своему возлюбленному, да? Да. Если вы решите подарить что-то своему любимому человеку, сделайте такой же подарок и себе. Исследователи Эван Пулман и Сэм Джей Маглио называют такое поведение дарителей компанийским. В своем исследовании они обнаружили, что человек с большей вероятностью будет чувствовать себя ближе к дарителю, если тот подарит ему что-то, что принадлежит ему самому. Будь то пара одинаковых свитеров или любимый компакт-диск, которым вы тоже владели, подарите им то, что есть и у вас. Они не только получат больше удовольствия от подарка, зная, что у кого-то есть еще одна его часть, но и, возможно, почувствуют себя ближе к вам. Номер 4. Будьте с юмором. Все любят смеяться. Так почему бы не привнести юмор в ваше следующее свидание? Согласно так называемому эффекту юмора, люди легче запоминают информацию, которую они воспринимают как юмористическую, в отличие от информации, которую они не считают смешной. В следующий раз, когда вы расскажете своей спутнице, почему курица перешла дорогу, она, возможно, вспомнит только старую добрую курицу, но, возможно, и вас она запомнит немного лучше. Исследование пользы юмора и эффекта юмора, а также его связи с памятью, все еще продолжается, но в следующий раз, когда вы удачно пошутите, это точно не повредит. Юмор повышает уровень энергии, снижает наши негативные эмоции и, возможно, заставит вашего избранника проявить больше интерес к тому, что вы говорите. Номер пять. Угостите их едой. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers of Psychology, если вы угостите свою вторую половинку едой, это может заставить ее почувствовать к вам что-то большее. Исследователи Мирте Э. Гамбург, Катрин Финкинауэр и Карло Шуюнгель предположили, что предложение еды является способом преодоления дистресса и эмпатической заботы, а также эффективным средством оказания социальной поддержки, что приводит к увеличению положительного эффекта у партнеров по взаимодействию и повышению межличностной близости. Поэтому, когда вы увидите их в следующий раз, налейте им горячего какао и поделитесь с ними своим шоколадным круассаном. Возможно, вы станете им больше нравиться и они увидят в вас более теплый характер. Номер 6. Делайте комплименты другим. Один из способов произвести впечатление на своего избранника – показать ему, как вы добры к другим. Вы ведь добры к другим, верно? Когда мы говорим о других в положительном свете, люди ассоциируют черты, которые мы используем для описания этого человека, с нами самими. Это часто происходит, когда мы говорим о ком-то в положительном ключе с кем-то другим. Это называется «спонтанный перенос черт», и он происходит, когда коммуникаторы воспринимаются как обладатели тех самых черт, которые они описывают в других. По мнению исследователей Скавронски, Карлстона, Мэй и Кроуфорда, а также согласно нескольким исследованиям, опубликованным в журнале Journal of Personality and Social Psychology, исследователи обнаружили, что когда мы описываем другому человеку кого-то с определенной чертой характера, этот человек будет ассоциировать нас с описанной чертой. Поэтому в следующий раз, когда вы заметите что-то хорошее в своем друге Билли, не забудьте рассказать своему другу о том, какой он замечательный. Я имею в виду, пока Билли не стоит на высоком и неустойчивом мосту, держа в руках теплую чашку кофе и пакет с круассанами. Он там! Чертов дряблый Билли. Итак, как вы собираетесь произвести впечатление на своего избранника? Какие из этих психологических исследований показались вам наиболее интересными? Будете ли вы их использовать? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться этим видео с другом, а может быть и с вашей избранницей. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобного контента. И как всегда, супер спасибо за просмотр!